Процесс номер 9. Сценарий. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда у вас хорошее настроение, и вы хотите добавить подробности к тому, что создаете в своей жизни? Когда хотите с восторгом увидеть, как Вселенная исполняет ваши желание, учитывая предварительно записанные вами детали? когда хотите осознать и прочувствовать силу вашей сфокусированной мысли. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс сценарий будет наиболее полезен в случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между вторым страстью и шестым надеждой. Если вы не знаете наверняка, Какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Однажды Эстер включила телевизор и на одном из каналов как раз начался художественный фильм, который с первой же минуты увлек ее. В этом фильме главным героем был неудачливый сценарист, который неожиданно обнаружил, что его пишущая машинка, похоже, волшебная. Каждый день после того, как им было написана сцена для фильма и диалоги для актеров, похожая ситуация разыгрывалась в реальной жизни. Поэтому, если обстоятельства складывались для него не лучшим образом, он просто возвращался домой к своей пишущей машинке и переделывал сцену, чтобы события в реальной жизни были буквально После того, как Эстер посмотрела этот фильм, мы сказали ей, а ведь именно так все и происходит в жизни. Если ты точно фокусируешься на своем желании и не посылаешь противоположные ему вибрации сопротивления, то можешь добиться всего, что только захочешь. Ответ дается на любую просьбу без исключений. Ваше желание может не исполниться лишь, если вы сами этого не позволите. Повседневные привычные мысли – вот что противоречит желанию и ставит для него непреодолимый заслон. Ничто другое не может вам помешать. Итак, вот в чем заключается процесс сценарий. Представьте себе, что вы сценарист, и все написанное вами немедленно воплощается в жизни. Ваша задача состоит только в том, чтобы описать все как можно более точно и подробно. Если вы будете получать удовольствие от этой игры и не станете воспринимать ее слишком серьезно, то уменьшите вероятность активации своих ограничивающих убеждений. Представляя себе, что пишущая машинка, компьютер или записная книжка вдруг стали волшебными, и все, что записывается в них, немедленно происходит в жизни, вы получаете двойную пользу. Во-первых, более точно и конкретно определяете то, чего хотите – а во-вторых, не оказываете сопротивления. Оба этих условия абсолютно необходимы для исполнения ваших желаний. Данный процесс поможет вам более точно определить свои желания. Когда вы точно будете знать, чего хотите, то сможете почувствовать всю силу этой определенности. Чем дольше вы станете концентрироваться на объекте своего желания, чем больше вы привнесете в него деталей, тем быстрее будет двигаться поток энергии. С практикой к вам придет даже ощущение силы вашего желания, того, как в нем фокусируется энергия Вселенной. Вы научитесь предвосхищать тот момент, когда желание начинает воплощаться в жизнь. Поскольку вся игра похожа на сказку, то в ваших мыслях не останется места для сомнений и неверия. Во время игры, когда на душе легко, вы не противодействуете своему источнику и можете укрепить это состояние. Таким образом, достигается идеальный вибрационный баланс для воплощения желаний. Играя в эту игру часто и с удовольствием, вы очень скоро получите самые убедительные доказательства силы данного процесса. То, о чем вы пишете, начнет появляться в жизни, как будто вы руководите идущим на сцене спектаклем. И, когда какой-нибудь человек из числа тех, с кем вы общаетесь, произнесет слова, которые вы совсем незадолго до этого записали в своем блокноте, вот тогда и можно будет в полной мере ощутить силу и могущество собственного намерения. Вы – Вибрационные писатели сценариев своих жизней. Все, что есть во Вселенной, принимает в них участие, играя роли, написанные вами. Вы в буквальном смысле можете сочинить себе любую судьбу, а Вселенная поможет вам в этом процессе, предоставляя людей, места и события в точном соответствии со сценарием. Поскольку вы являетесь творцом собственной жизни, вам достаточно просто принять решение и позволить ему воплотиться в жизнь. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе сценарий. Сценарий — это один из процессов, которыми мы предлагаем заняться для того, чтобы вы могли сказать Вселенной о своих желаниях. Если вы уже находитесь в вибрационной гармонии со своим источником, то знаете об этом, поскольку любое желание тогда становится физической реальностью. Но если ваше желание никак не может исполниться, тогда именно процесс сценарий будет очень действенным способом, который поможет ускорить его воплощение в жизнь. Сценарий поможет преодолеть привычку воспринимать окружающий мир таким, какой он есть, и вы увидите его таким, как вам хотелось бы. Сценарий даст возможность осознанно выбирать вибрации, которые вы посылаете. Создавайте сценарий жизни, которую хотите прожить. На вашем месте мы бы для начала обозначили себя как исполнителей главной роли, а затем определились бы с другими героями нашего сценария. После этого самое время приняться за создание сюжета. Наиболее эффективным способом было бы записывать все, что вы придумали, поскольку записанное обладает наибольшей силой. Впрочем, совсем не обязательно делать это постоянно. Однажды какая-то женщина практиковалась в написании своих сценариев вместе с нами и вдруг сказала «Вижу двух человек, гуляющих по пляжу». Мы немного подразнили ее, спросив «Да, одна из этих двоих ты?» Этим мы хотели подчеркнуть, что смысл написания сценария состоит в том, чтобы почувствовать определенное событие именно так, как вы бы хотели прожить его в реальности. Цель процесса сценарий – практиковать те ощущения, которые вы желаете испытывать в реальных жизненных ситуациях. Вселенная не знает, да и не хочет знать о том, насколько ваши вибрации соответствуют реалиям окружающей жизни. Для Вселенной нет ни малейшей разницы между действительными событиями и событиями вымышленными. Она в любом случае ответит на посылаемые вибрации. Если вы будете обращаться к написанию сценария достаточно часто, то привыкните воспринимать его как часть реальности. И когда вы станете относиться к своим фантазиям так, словно они и есть настоящая жизнь, Вселенная поверит и ответит в точном соответствии с вашими вибрациями.